Лишайники размножаются в основном вегетативно, частями слоевища. Хрупкие в сухую погоду, лишайники легко ломаются от прикосновения животных или людей. Отдельные кусочки, попав в соответствующие условия, развиваются в новое слоевище. Однако они могут размножаться и спорами, которые образуются половым или бесполым путем. Широкое распространение лишайников обусловлено многими факторами, из которых основные их способность противостоять неблагоприятному воздействию среды, легкость вегетативного размножения, дальность и высокая скорость переноса отдельных частей слоевища ветром.